Всем привет, меня зовут Марат, это компания Фундамент СПБ. В этом видео мы будем рассказывать о технологии возведения стен из крупноформатного керамического блока. Также коснемся частичной технологии возведения стен из кирпича и рядового кирпича. И в целом рассмотрим технологию возведения стен дома из керамических материалов. На рынке загородного строительства если вы планируете строить дом из камня, преобладает две основных технологии. Это газобетон и керамические блоки. Итак, сейчас мы приехали на объект, на котором мы возводим дом из керамических блоков. И в данном видео мы будем рассказывать о самом доме, о материалах, которые применяются именно в данной технологии строительства. И будем проводить сравнение с газобетоном, для того, чтобы вы могли наиболее объективно сравнивать именно по свойствам материалов. То, что вам подойдет лучше всего на данном объекте применяются различные материалы все они изготовлены из но ну, по технологии керамики то есть применяется значит керамический блок для наружных несущих стен его основная задача это нести нагрузку от вышележащих перекрытий создать ограждение внутреннего дома от наружной среды то есть это утепление там паропроницание это основные там Качества которые важны Керамический блок вот, э, В данном проекте применяется вот такой Это 12,3 НФ Ширина его 440 мм То есть толщина стены э, Именно из керамики по периметру 440 мм У него достаточно высокое э, Сопротивление теплопередачи то есть, ну, Дом на самом деле получается Достаточно теплый Насколько я помню Именно сопротивление именно данного блока стены из данного блока составляет 3,8 вроде или да 3,89 что на самом деле очень тепло потому что у нас допустимый норматив 3,01 допустим газобетон 375 в толщине ну 400 газобетон в толщине в толщине 375 дает 3,47 то есть такой блок теплее но он теплее за счет того что он во первых толще во вторых это блок еще такой, так называемый термо То есть в керамических блоках есть две линейки Есть обычная линейка и линейка термо Линейка термо отличается тем, что у него достаточно много вот этих пустот Много пластинок за счет того, что э, пока снаружи холод пройдет вовнутрь Поэтому всему лабиринту он ну, уменьшает э, эффект охлаждения наружной стены И за счет этого блок получается достаточно теплый Такие блоки также могут быть там от э, толщиной от 200 до 510 миллиметров. Соответственно, чем он больше, тем он теплее. Вот э, именно в Санкт-Петербурге, или области можно применять вот такой блок без утепления. То есть можно положить блок, сделать облицовку фасада, либо кирпичом, либо там. Но опять же, если вы применять мокрый фасад, вы по технологии уже... Мокрого фасада будете вынуждены утеплять. Но тем не менее, как бы, если не хотите утеплять, можно положить такой блок для всех стен и без утепления, в принципе, эксплуатировать дом. Также можно применять блок 380 термо, но он уже такой на грани. То есть там ниже него уже меньше блоки, меньшей толщины, без утепления уже применять не рекомендуется. Если применять блок еще толще, то есть вы там дом сделаете... Еще менее подвержены теплопотерям Ну то есть будете экономить на отоплении дома Ну это в принципе такая оптимальная золотая середина Вот блоки такие поставляются в палетах Объем одного палета примерно полтора куба Ну что плюс-минус сопоставимо с газобетоном По весу блок в принципе тоже плюс-минус равен Вес у газобетона Расчетный срок службы этого материала По заявлению Завода-изготовителя 100 лет У газобетона он допустим 50 лет расчетный срок службы Но хотя я на самом деле по моему мнению Не вижу рисков В технологии газобетона Мне кажется он будет служить дольше И этот материал в принципе, больше 100 лет тоже простоит. Это в принципе керамика Ничего не гниет По экологичности материал экологичен Это природная глина запеченная в печи э -э, Сравнитесь с газобетоном газобетон в принципе тоже считается экологичным есть такие мнения, что газобетон не экологичен за счет применения там, алюминиевой пудры но по-моему это все выдумки конкурентов никаких подтверждений объективных этим фактом нету что касается шумоизоляции данный блок чуть-чуть э -э, лучше защищает дом от э -э, проникновения шума с улицы чем газобетон, ну допустим вы строите дом там, вдоль дороги проезжей и вас напрягает этот шум который есть на улице э, именно применение керамики будет лучше сказываться на э, шумоизоляции дома в целом, чем газобетон э, ну, тут на самом деле отличие не совсем большое но если сравнивать допустим не знаю стен, стену дома там, каркасного или керамики отличие будет действительно существенное так, по поводу веса я уже сказал, что вес плюс-минус у них одинаковый на метре, на метре квадратном. Не довел мысль до конца. Суть в том, что именно на что влияет вес стен на э, грунты в целом, э, ну, на требования к грунтам, на которых планируете строиться, и на основании, ну, на расчете фундамента и на его мощности. Ну, то есть, фундамент плюс-минус под дом из газобетона или керамики закладывается почти что одинаковый, вес дома практически тоже одинаковый. Есть, конечно, там такие детали еще, как перекрытие и кровля, они тоже принимают участие в расчете конструкции. Но ну, если касаться только стен, то здесь разницы особо нету, то есть самого материала она плюс минус одинаковая у того и у другого. Что касается трудоемкости работ, вот с керамикой работать сложнее, потому что, во-первых, блок на стене должен быть если блок некратность стене приходится его пилить уже вдоль то есть э, если газобетон можно распилить ну, ножовкой специальной э, или там аллигатором то данный блок аллигатором пилить сложнее или надо делать пропил болгаркой подрубать либо иметь большой специальный станок э, который на самом деле в загородном строительстве мало кто применяет потому что ну оборудование достаточно дорогостоящее и ну, работать с ним надо аккуратно поэтому трудоемкость работ по керамике выше чем по газобетону э, и в связи с этим э, и стоимость именно работ по керамике она выше чем по газобетону в среднем где-то ну на 1000 рублей на куб чем на газобетоне сама технология работ по керамике заключается в том что кладется там первый ряд на ЦПС. Далее уже каждый ряд укладывается на теплую смесь. Толщина шва там до сантиметра. Швы армируются каждый третий ряд. Ну, она, в принципе, похожа на газобетон. Ну, там немножко другой раствор применяется для склейки блоков и армирования. Здесь расход клея на блок будет больше, чем на газобетоне. На, ну, я думаю, что раза в два в общем, если сложить все материалы основные, расходные, работу, ну, наверное, дороже процентов на 15-20, чем газобетон на круг она будет стоить. Что хотел еще сказать по сравнению с газобетоном. Вот газобетон, так как материал формованный или той, он, у него геометрия намного лучше, чем у керамики, на самом деле. Потому что керамика, после того, как ее изготавливают, ее еще там катят по валам разрезают, обжигают, она немножко деформируется. И там разбег у нее бывает до 5 мм, я встречал там в партии ну и сам размер вот этого блока. Это, конечно, не критично, и там при отделке дальнейшей стены это все дело закрывается, но тем не менее газобетон, он более ровный материал, и внешне после там завершения кладки может выглядеть более эстетично. Можно вот сейчас посмотреть кладку стены наружной, это 4 блок, керамика. Значит, можно обратить внимание, что здесь выполнен оконный проем. Значит, проем обрамлен вот таким заводским швом. Здесь в перспективе встает окно. В принципе, сейчас сделана деревянная рама. Она уперта в четверть, которая выполнена в облицовке. И она здесь уже упирается непосредственно в стену. Вот, соответственно, то, о чем я говорил, что блок надо пилить, и это достаточно трудоемкая история, можно образить вот здесь, вот в эту историю. Здесь вот идет полный блок, полный блок, полный блок, полный блок, а вот здесь идет вот такие маленькие четверти, видите, вставленные. Они производятся для того, чтобы, ну, подогнать блок к одному проему, не создавать именно рваную поверхность в этой зоне, а заполнять вот этот шов. Вот. Сам блок кладется значит, на теплый раствор. Толщина швов она варьируется в зависимости от самого размера блока. То, о чем я говорил, блок по размерам скачет. Ну, вот можно посмотреть, здесь толщина шва в районе 6 мм. Здесь в районе сантиметра. Здесь в районе 7 мм. Здесь в районе 5 мм. Ну, вот в зависимости от толщины блока она, ну, именно раствором эта история выравнивается. Значит, блоки э, перевязываются с наружной стеной вот такой базальтовой сеткой. Она вот здесь там попала в ряд. Она, соответственно, выпускается в наружную облицовку и тем самым перевязывает облицовочную кладку с э, несущей стеной. Э, в целом, э, хорошая бригада каменщиков из четырех человек в день кладет порядка там, ну, 8 кубов такой стены. Что, в принципе, ну, достаточно хорошая производительность. Ну, является. Из кирпича если возводить процесс длится дольше и стоит дороже. Значит, В рамках такой технологии а, применяются зачастую перемычки либо монолитные, либо сборные. Ну, в технологии, допустим, газобетона есть У-блоки. Здесь у блоков нет, значит, вот эта монолитная перемычка, она снаружи утеплена пеноплексом, но ну, здесь просто молоко затекло, может не видно в целом, это пеноплекс, который как раз э, перемычку приводит в то состояние теплопородность, которое устраивает наш микроклимат дома, так называемый. Вот, собственно, вот. Что про наружные стены можно сказать. По поводу внутренних стен. Вот для внутренних стен применяется у нас здесь вот такой. 2.1 нф Буханка. Двойной кирпич. По-разному называется. Он пустотелый. Что значит пустотелый? В нем есть вот такие пустоты. Они позволяют облегчить блок. Не уменьшить его несущую способность. И данный блок вот в рамках домов по технологии вот керамических блоков э, целесообразно применять для внутренних несущих стен в своих проектах мы это делаем то есть вот можно посмотреть на эту стенку это как раз 21 nf он выполняет функцию просто подхвата нагрузки от вышележащих конструкций и передачи их вниз ну то есть на фундамент там или на лежащие этажи э, в принципе материалов вполне себе достойные качественные Укладывается на стандартный ЦПС, если сравнивать его с газобетоном, ну, и с внутренними несущими стенами, допустим, в рамках дома из газобетона, внутренние несущие стены зачастую выполняются из, трех, трех, из, толще, из блока толщиной 300 мм, но плотностью d 500, ну, я такой средний дом беру. Трудоемкость работы, конечно, на кирпиче выше. По стоимости плюс-минус они будут одинаковые по своим свойствам, в принципе, тоже. То есть тут получается там, практически стандартная кирпичная стена, там газобетон. Здесь можно рассказать про возведение стен из 2.1 НФ. Вот здесь лежит палет, ребята уже кладут. Значит, толщина стены получается 120 миллиметров. Именно в данном проекте мы вот армируем стены той же базальтовой сеткой. На самом деле, ну просто она осталась, мы ее тут как-то применяем. В, рамках, в зоне примыкания швов там, э, производим анкеровку в стену. Э -э вот здесь данный раствор кладется на простой э -э ЦПС, кладочную смесь. Э -э самый, ну, самый простой, дешевый. В принципе, этого достаточно. Толщина шва в районе сантиметра, зачастую на такой-8 мм-10 мм. Э -э получается вот такая стена перемычки здесь применяются зачастую тоже бетонные, монолитные получаются вот такие межкомнатные перегородки прочные, это не газобетон его вот так не сломать по шумоизоляции тоже достаточно качественные. Но на самом деле полнотелый кирпич создает еще лучше шумоизоляцию. Но это тоже достаточно хорошая шумоизоляция. Стена твердая, надежная. На нее можно много что повесить. Также в рамках данной технологии применяется полно... полнотелый кирпич. Того, о котором я говорил. Здесь он применяется для устройства вентканалов и шах дымоходов. А вот здесь тоже можно увидеть стену. Это вентканал. Ну, то есть, он сейчас везде по периметру закрыт. Вин шахта поднимается из цокольного этажа наверх. А, вот, собственно, рядовая кладка. А, ну, там технологии газобетона дымоход выкладывать вообще там нету э возможности из них укладки вентканалы потому что материал достаточно пористый Здесь ввиду то что поры закрыты как бы такой материал можно применять ну там в доме из газобетона допустим применяется также либо вентканалы или дымоходы из кирпича полнотелого либо там по технологии шидель вот кстати шидель стоит либо там по ну по другим технологиям которые позволяют делать вентиляционные каналы можно увидеть вот это обычная рядовая кладка кирпича производится обрамление проема внутри нее уже идет вент-шахта в данном проекте заказчик захотел выполнить вот такие вент -каналы из пластика где-то их ну не делается просто э, в рамках этой шахты вентиляция производится здесь ну, по сути, ставится труба и обкладывается кирпичом. Далее эта труба выходит на, над крышей и уже производится естественная вентиляция без какого-либо оборудования. Это стандартная типовая история. Применяется она зачастую ну, во многих домах. и В том числе и в домах из газобетона. Технология хорошая, надежная. В принципе, применять ее стоит. Так, И также в рамках этого проекта выполняется облицовка дома из вот такого кирпича задача его состоит в том, чтобы оградить именно несущую стену от внешней среды и создать эстетический внешний вид который будет служить долго и радовать глаз всех мимо проходящих людей и самого владельца этой недвижимости. Можно заметить что кирпич по ширине меньше чем стандартный рядовой ширина вот этого кирпича 85 миллиметров так называемый евроформат кирпича в принципе, его задача основная – это создать эстетичный внешний вид и создать именно уже стену, несущую от наружных осадков и неблагоприятных факторов. Вот данный кирпич применяется уже по периметру дома, обрамляет все оконные дверные проемы в целом по своим свойствам мы любим облицовку из кирпича, это достаточно долговечный материал, срок службы тут я думаю тоже практически не ограничен будет у него Опять же, правильно его надо только уложить и эксплуатировать. Керамический кирпич, на самом деле, вот про облицовку, если говорить, облицовка может быть разных видов. Ну, что касается керамики, бывает клинкерный кирпич, бывает просто облицовочный кирпич. Здесь важно обращать внимание на коэффициент водопоглощения. Но, ну, допустим, стандартный облицовочный кирпич имеет коэффициент водопоглощения в районе 15%. Там дорогой немецкий клинкер в районе 2-3% что существенно увеличивает срок службы вот это облицовка ЛСР в принципе это все производство на самом деле ЛСР на данном проекте применяется материал вполне себе хороший можно применять расскажу о технологии значит здесь мы видим выполнена облицовка фасада, облицовка фасада выполнена кирпичом облицовочным, евроформат. Значит, облицовочный кирпич применяется и возводится, Но ну, в данном проекте возводился параллельно с несущей стеной. Здесь он применен двух видов. Вот, можно посмотреть коричневый цвет и вот этот цвет бежевый. Ну, так, так называемая ваварская кладка. Здесь также есть еще обравление дверных и оконных пронемов кирпичом более темного цвета можно обратить внимание то, что перемычки здесь выполняются скрытые ну то есть это как раз одна из фишек облицовки то есть никаких нету тут металлических элементов каких-то слабых конструкций у вас встает оконный или дверной проем и вы видите исключительно кирпичи исключительно лицевые стороны также можно увидеть что ну обратя, обращать внимание то что у кирпича есть две лицевые стороны один тычок, один ложок. И важно, чтобы он всегда выходил на лицевую часть. Значит, керамика в рамках возведения дома. Облицовочный кирпич в рамках возведения дома возводится параллельно со стеной. Сама стена перевязывается с несущей стеной, между стеной и несущей и облицовкой выполняется вентзазор для того, чтобы вентилировать пространство между стеной и облицовочным кирпичом. Это делается для того, чтобы как раз влага которая выходит из дома вентилировалась а не скапливалась в этом зазоре можно обратить внимание что применяются вот такие вент-коробочки они выполняются с определенным шагом они есть над оконными и дверными проемами потому что в этой зоне э, они ну вентиляция пространства ухудшается и вся эта вентиляция выходит уже в туда под крышу в подкройное пространство также можно обращать надо обращать внимание что облицовка выполняется с четвертями то есть даже здесь можно посмотреть что временный конструктив в двери стоит он утоплен к несущей стене то есть это важная ситуация которую которой внимание но в целом что в чем преимущество облицовки в том что она долго служит сделал один раз и забыл это не штукатурка которую надо Периодичность, там 15-25 лет проводить ремонт, облицовка все-таки это более долговечный материал, это более дорогой эстетичный вид, более богатый вид, ну кому как, конечно, но по моему мнению это, конечно, более красиво но это более такая жесткая монументальная конструкция, потому что если это будет штукатурка с утеплением, под такого удар она будет уже сминаться, здесь как бы можно по ней стучать, как бы, ну криминала нет и каких-то вот таких потертостей если вы там чем-то черканете, она ну как бы стерпит стукатурка может посыпаться Итак, подведем итоги а, кому подойдет дом из керамических блоков ну во первых для тех кто а, любит керамику то есть ну, тот кто не совсем любит газобетон любит керамику можно брать значит тому кто не хочет построить там прям максимум дешевый дом то есть технология это не будет немножко дороже чем газобетон а, третий момент для тех кто Считает, что керамика более экологичный материал И ему это подходит больше То есть тоже может строить Также стоит понимать, что технология керамики Она сложнее, чем технология из газобетона Здесь много мелких составляющих И много таких элементов, которые надо контролить то есть в газобетоне это происходит проще То, что я говорил, расчетный срок службы Керамики заявлены, все-таки он выше И все-таки тот, кто строит реально дом на века, надолго Керамика такой более проверенный вариант Ну, то есть газобетон у меня лично сомнений не вызывает Но, тем не менее, подтвержденных фактов эксплуатации его там более 50 лет сейчас нету Потому что материал относительно новый Керамика все-таки это материал, ну, уже давно существующий Там... Больше 500 лет, мне кажется, уже кирпич существует и применяется, и уже есть ну, объективный прогноз его эксплуатации. То есть кирпич это более такой надежный, долговечный материал, который точно прослужит там долго. Я думаю, газобетон долго прослужит, но это только мое мнение, фактов нет. Вот. Наверное, это основной критерий при выборе именно керамики для строительства вашего дома. В целом, если сравнивать, керамика будет чуть-чуть дороже, процентов 10-15, по моему мнению. Строится будет тоже чуть дольше, тоже э, процентов 15-20 дольше будет строиться, чем газобетон. Делайте выбор осознанно, правильно. Если надо будет получить более развернутую консультацию, обращайтесь к нам. Мы поможем и все расскажем. Всем спасибо. С вами был Марат, фундамент СПБ. До свидания. Music